вопросы которые вы можете, на которые вы можете влиять после того как оценили свою в принципе деятельность и поняли с какими клиентами и хотите работать во первых да, и что там реально повысить средний чек То есть, какие моменты можно изменить Первое – возможность работать с теми, кто мне нравится. То есть это реально можно поменять. Потому что если у вас сейчас ситуация, которая работает с кем-то не устраивает, вы не думаете, что это как бы так все время. Да? То есть вы можете на это влиять однозначно. С кем-то отказаться работать, взять кого-то еще. И взять проекты, в, по, а, наоборот, взять проекты, где есть перспектива, и в которой вы хотите развиваться. От, отработать там схему и начать масштабироваться в этой нише потом возможность быстро масштабироваться опять же да, вот, возможность повышать свой средний чек возможность выстроить к себе очередь это э, если вы в рамках нескольких ниш работаете а не со всеми в подряд это очень актуально стабильность в краткосрочной перспективе и стабильность, стабильность в долгосрочной перспективе. то есть если вы в принципе уже определились задали себе правильные вопросы то вот эти э, возможности перед вами открываются а если вы просто продолжаете работать по накатанной либо изредка обращайте внимание на то, что есть на самом деле. А у большинства на самом деле ну, ситуации их не устраивает на самом деле. Да? И именно поэтому вы, скорее всего, пришли, чтобы послушать про средний чек. Вот. Так вот, я вам, а, и, как говорится, если вы ждали знака, то вот он, короче, надо что-то менять, если вам что-то не нравится. Но это делать надо на основании статистики. Так, едем дальше. Практическое упражнение. А... Тот момент, который позволил мне вывести эту статистику, да, это оцифруйте свой, свои проекты за год. Первое. Найдите те, которые дали больше всего результата. Второе. Найдите те, с которыми вам было работать комфортно. Именно вам, как человеку. То есть я, как человек, человек все равно бизнес к бизнесу тут еще не пойдет. То есть у нас совсем не тот уровень. Найдите те, в которых вы быстро и легко получаете результат проанализируйте рынок по объему выбранных нишах. То есть я уже об этом говорил, но давайте еще раз, да, если у вас, допустим, ниша, вот ко мне пришел а, человек на консультацию и говорит, а, ну я спрашиваю, причем человек очень хороший специалист, у него тоже средний человек высокий, он берет от сотки, и а, от сотки, но не может а, там выше 300 месяцев месяц прыгнуть, ну по определенной причине, мы очень долго разговаривали с ним, вот, и, а, я со своей стороны просто указал на то что видно да, что ему нужно делать и если э, объем рынка небольшой э, в тех нишах в которых вам уже комфортно работать то есть вы поработали с ними видите хороший результат и в принципе договариваться у вас получается люди там нормально работают. но э, пример да у вас клиенты э, производства тактильной плитки которых по россии немного вот и тем более, немного согласятся, согласятся работать именно с вами в данный период времени. Да? Ну, с э, учетом того, что вы будете постоянно с ними работать, да, в, через э, полгода с вами еще парочку начнут работать. Но это не совсем то, что э, можно назвать быстрым ростом. Да? Поэтому можно выбирать ниши, в которых э, большой объем рынка, большой, э, большая возобновляемость. То есть, постоянно приток новой крови идет в эту нишу. И там есть возможность увеличивать средний чек. Ну, вот ну, те же самые взять ремонт квартир и взять наращивание ногтей. Понятно, что на наращивание ногтей вы будете работать с большими чеками только с компаниями, у которых есть франшизы, Которые заинтересованы работать с вами под ключ, как со специалистом, либо как с командой. И у них несколько филиалов. Они, да, у них есть хороший бюджет, но частные мастера никогда не пойдут там на 45 тысяч рублей. Да. Пойдут э, хорошие э, салоны красоты. Да. Ну, те, которые тоже ближе к сетке, у которых э, есть определенный маркетинговый бюджет. И которые уже понимают, что это такое. Понимают, что от маркетинга зависит их не продажи. Вот. А очень много на рынке в этой сфере, они просто не понимают, зачем. Вот. Очень много на сарафанке сидит и так далее.